Бренд Керамо ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии «Милана» коллекции «Театров». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамо 2020». Называется «Милана 2020» – «Миланская коллекция». Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы. И одна из модных столиц. Серия «Театра». Само все название говорит, что оно связано с театром. Действительно, это так. Эта серия сделана в честь театра Ласкала, одного из известнейших мировых театров, где выступают звезды оперы и балета, а также творил сам великий Джузеппе Верди. Фасад театра может быть не броский, но интерьер очень яркий и дорогой. Там использовано много мраморов, включая контрастного мрамора с прожилками. Эту тему мы обыграли в формате 25 на 75. Светло-бежевый мрамор база с темно-коричневым мрамором с ярко выраженными прожилками. К нему есть координированный пол в разделе керамогранита, мы отдельно его посмотрим. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.